Уважаемые обучающиеся, я сегодня вам покажу, продемонстрирую, как быстро и легко выкладывать текст в Инстаграм, ну и вообще публиковать посты. Я не буду вам рассказывать, как это делать с компьютера, потому что большинство постов опубликовывается в Инстаграме с мобильном. И Инстаграм для этого и создавался, чтобы посты публиковали именно с мобильного и в Инстаграме очень ограничено количество знаков. Я сейчас включу экран, на экране все будут вам демонстрировать. Это мой мобильничек, видите, я мобильничком своим управляю, я его просто выставил на экран. Я вот сейчас нажал на кнопочку, вот у меня открылся Инстаграм, я зашел в Инстаграм, вот здесь в правом нижнем углу, вот здесь я мышкой показываю на ваш аватарочке. Вы на нее нажимаете, и сейчас открывается мой профиль. Вот это вот все, ребята, это шапка профиля, лента моих постов. Вот, если я сейчас нажму, вот открывается пост, который я последний выкладывал в Инстаграме. Смотрите, что я делаю для того, чтобы выложить пост. Я свой пост, свой текст сделал вот, вот в таком редакторе, который называется Word. Я его вот здесь набрал отредактировал как мне надо я просто копирую этот текст вот так вот копирую вместе с хэштегами захожу в этот вот текст instabot и вот видите вот здесь скрепочка а вот здесь вот такая строчка и моргает курсорчик я нажимаю правой кнопкой мышки вставить я вставляю его вот он мой текст я его могу здесь еще исправлять редактировать могу вот эти вот рожицы подставлять Нажимаю вот на эту стрелочку Опубликовать. В PowerPoint я создал вот такую уникальную картиночку. Я ее публикую в Telegram. Смотрите. Вот. Я вот ее сюда прикрепил. Нажимаю кнопочку Отправить. Видите, у меня эта картиночка в Телеграме есть. Я нажимаю на картиночку, она увеличилась. То есть текст ушел, а картиночка есть. да? Вот здесь вот, в правом нижнем углу, галочка такая с тремя точечками. Мы нажимаем на эту галочку пальчиком на телефоне, не на, не на компьютере. Открываются сети, где можно поделиться этой картиночкой. Итак, значит, нажимаю я на пальчиком на среднюю клавишу, которая называется лента. Видите, и появляется моя картиночка. Я ее... Форматирую в нужный мне формат, чтобы она была в полном размере. Далее, вот тут вверху стрелочка синенькая, такая голубенькая. Я нажимаю на нее пальчиком, появляется слово «Далее». Я нажимаю на, на слово «Далее». Идет обработка. И что мы видим? Мы видим новая публикация. И вот здесь вот. Моя аватарочка, а тут картиночка. А вот здесь, видите, написано, введите подпись. Вот сюда я должен сделать что? Должен вставить текст. Но я же текст еще не скопировал. Мне надо зайти в текст чат-бот. Возвращаюсь я в Телеграм. Сейчас заходим в текст чат-бот. У меня здесь текст, который мне нужен. Я его вот так пальчиком нажимаю на текст. И он, видите, стал голубеньким. Называется вот, вот этот значок вот, «Скопировать». Видите, тут как бы два таких листочка. Я нажимаю пальчиком на этот значок «Скопировать». Текст копируется в буфер «Обмена». Я выхожу с текст чат-бота, нажимаю на стрелочку, нахожу свой Инстаграм, вот он, мой инстаграм появился. Видите, я на него нажимаю, он увеличивается. Видите, теперь введите подпись. Нажимаю пальчиком на введите подпись, появляется вот такая надпись. Вставить. Я пальчиком нажимаю на эту надпись вставить, и мой текст вставляется куда надо. Я теперь могу его опубликовать как его опубликовать вот эта надпись поделиться делимся все сейчас завершится публикация вот и появился мой пост новый пост